Ну вот точность инкубатора. Стоит на 37,7 час температура 40 47 Вот они в принципе 2 градусника, но на 0,2 у них температура разница хотя находится в одном и том же месте вот там стоит влажность меряет штуковина там на дне 391 а у нас 30, 38 максимально должно быть это говорит нас о том в принципе лампочка он горит он его не отключает. Это у нас говорит о том, что не работает он. Вообще придется ставить пидрегулятор.